Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Паповые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Романа. Вопрос следующий. Он планирует участвовать в торгах по банкротству, которая находится на стадии публичного предложения. И вопрос такой. Когда подается заявка на участие в торгах и когда оплачивается дата? В нужный этап или можно делать это в любой период? Все зависит от того, какие торги вы нашли. Нужно просматривать информацию по конкретным торгам. Если конкурсный управляющий проводит проверку в конце этапа, Тогда вам нужно каждый этап проверять, не закончились ли торги и подавать заявку на тот период, когда вам нужно покупать этот объект по той цене, которая вас заинтересовала. Если конкурсный управляющий проверяет торги в самом конце, вы можете сделать это или раньше, или позже. Самое главное, вы должны указать, за какой период вы подаете заявку, да, по какой цене, и то же самое указать назначение при оплате задатка. Поэтому все, что вам нужно сделать, это обратиться к конкурсному управляющему, узнать, будет ли приниматься заявка, если она будет чуть раньше. И здесь еще самое главное, не забывайте, что вы также можете подать заявку и позже но с ценой, которая будет соответствовать этапу раньше. Это такая небольшая хитрость, надеюсь, она вам поможет. Но самое главное помните, что торги могут закончиться на любом этапе снижения цены и вы просто можете не дождаться того этапа, который вам интересен. Поэтому покупайте имущество тогда, когда вам это уже выгодно. Я желаю вам отличных и приятных покупок на торгах, особенно на публичном предложении, когда цена у нас снижается вниз. Если у вас есть еще вопросы, пишите их прямо под этим видео. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всех удачных торгов и всем пока!